Ну, еще одна песня, уже из другого цикла, тоже вот у меня есть, я его написал. Никогда не думал, что буду писать такие песни. Мои друзья знают, чем я как бы интересовался, но то ли мы взрослеем, но это уже не от нас зависит. Еще одна песня уже теперь не из царского, а из русского цикла, тоже появилась как-то так очень интересно в 90-е годы, когда с нами было, как сказать... Сами знаете, что эту песню в свое время благословил патриарх Алексей II, от первого слова до последнего, знал ее хорошо. Но я могу много рассказывать, предлагаю вам ее послушать. Вот в этой песне нет ничего страшного. Вот я ее пою с улыбкой. Там метафора такая. Песня «Мы русские». славы со Христом мы были созданы, Никак нас враг чудовищный не съест. Кололи нас серпом, звездили звездами, Но наше знамя есть и будет крест. Ведут нас ко Христу дороги узкие, Мы знаем смерть, гонения и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен, мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся с колен. Клялись царю мы креста целованием, Предательство легло на русский род. Рассеяны по миру, мы изгнанием, как бывший богаизбранный народ, ведут нас ко Христу, дороги узкие, мы знаем смерть, гонение и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно.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 Мы — русские, мы — русские, мы — русские, Мы все равно поднимемся с колен. У нас врагом окончена дискуссия, Мы вновь воспрянем подвигом горя. Россия, Украина, Белоруссия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 Наполнив мир малиновыми звонами зайдет победы русская заря И мы, восстав с крестами и иконами Пойдем встречать последнего царя Ведут нас ко Христу дороги узкие Мы знаем смерть, гонение и плен Мы русские, мы русские, мы русские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 ангелы трубя к последней битве за веру за царя и тени труд соборным покаянием и молитвой Да воскресит господь святую русь ведут нас ко христу дороги узкие мы знаем смерть гонения и плеь мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, Покаемся, поднимемся с колен. А что, на сцену не пускают, да? Благодарю. Надо было с этой песни начинать.